Дорогие мои, меня зовут Радагаст, и когда-то давно, еще там в прошлом году, у нас был выпуск про расу и монстра. И там много чего было о том, чем отличается такое вот общее чудовище противник, вроде там Медведя или Тараска, от целой расы, вроде гномов или троллей, с представителями которой можно иметь дело снова и снова. Одним из отличий там было наличие у расы культуры, то есть каких-то вот таких Принципов традиций существования. Сегодня хотелось бы глубже копнуть в ту же сторону, а именно заглянуть в науку культурную антропологию и позаимствовать оттуда пару идей и техник. Для того она в конце концов и наука, чтобы из нее что-то извлекать. Что из культурной антропологии у нас было в школе и, ну, может там на первых курсах вуза? Если вот полистать статью в Википедии на эту тему, то узнаются имена Фробениуса и Левистроса. Все остальные и имена мне лично не знакомы. Фрабениус это морфология культуры. И главное, что нам нужно из его вклада, убирая там всякие досужие рассуждения про патриархат, которые как раз в школе были. Но как потом оказалось, это было всего, были всего-навсего модели, от которых эксперты, в общем-то, очень давно уже ушли. Значит, что, что нам действительно нужно из его вклада, это... Тезис о том, что культура откуда-то там взялась, там воспиталась, как он писал, из какого-то мистического источника, а уже из культуры получаются люди. То есть не культура получается, потому что люди живут вот так-то и так-то, а люди живут так, потому что они выходят из этой культуры. А откуда сама культура взялась, это копать и копать надо. Ну и естественно дальше там уже это цикл, то есть люди каким-то образом немножко влияют на культуру, но для нас как создателей сеттингов, ну там ведущих, игры, плетущих сюжеты, это очень хорошо. Это значит, что мы имеем полное право задавать культуры на уровне дизайна и из нее выводить индивидуальных персонажей. Ну, либо в зависимости от игры не выводить в книжке, а выводить уже э, за столом. Где это происходит, неважно. И вот, скажем, мы можем написать, что эльфы там вот живут в лесу, поют песни, поклоняются солнцу. И из-за этого мы легко выводим всякие там ситуации, скажем, со столкновением, с группой поющих у костра и водящих каравод, эльфов в лесу, или с эльфийской таверной, где не готовят рыбу морскую, зато делают там лучшие в городе блины. Леви Строс много чего сделал вообще там, он больше ста лет прожил, и его так быстро в одну фразу не сведешь, но главным его вкладом, пожалуй, было то, что нет никакого деления на вот таких вот нас, которые все из себя такие умные, продвинутые, логичные, и каких-то таких тупых, дикарских, их... Которые верят в черт знает что и не видят нестыковок вот в упор. На самом деле логики хотят все. И даже если вместо науки и философии у нас сборник сказок, сказок и суеверных традиций, они все равно укладываются в логичную картину мира. И если что-то случается, что кардинально разбивает эту картину, то тут же из ее осколков склеивается новое, тоже логичное в рамках новой ситуации. Ну, в этом смысле самые яркие образы лично у меня связаны с желтой прессой. Особенно вот в 90-х и э, немного позже у нас был э, сосед, который зачитывался этим делом, и потом к нам в гости приходил и рассказывал, как э, все на самом деле. И там было какое-то адское месиво из чертей, из православного там рая ада, из домовых происков кровавой гыбни, ленинского бессмертия, соросовских шпионов и его личной суперспособности отгонять смерть с косой матерными заклинаниями. Ну, кто его знает, может это все чистой правда и было. Прожил он э, тоже там почти до 100 лет, э, сидя на диете из пельменей и водки и дымя по две пачки э, в день с 7-летнего возраста, без остановки. Но так далеко ходить, в общем-то, тоже не надо. Вот на прошлой неделе в интернете была волна целая мемов о том, что сторонники концепции плоского мира считают, что Австралия не существует. Ну и там просто как бы, ну, мемы-мем, мем, типа, ха-ха, вот они тупые, как так можно? А вот можно. Австралия же как начиналась, как колония, туда заключенных свози свозили. Это знают даже самые ленивые. И заговор здесь в том, что тогда, когда начали это делать, быстро стало понятно, что можно их просто... На том же корабле вывести и за борт где-то там сбросить, потопить без лишней волокиты. А остальным рассказать, что да, отвезли мы, малых на другой конец света. Там им тепло и хорошо, просто вы их никогда больше не увидите. Правда? Ну, может и нет. Я как бы точно не знаю. Но логично? Логично. Вот я лично, скажем, в Австралии не бывал. Хотя есть знакомые, которые утверждают, что там были и вернулись. Но для них существует другое объяснение, что есть небольшой остров в Латинской Америке, на котором живут все австралийцы. И для тех, кто желает вот, собственным опытом убедиться, что Австралия существует, их отправляют туда. И никакого неправдоподобного континента, который там все равно весь почти пустой, на самом деле все равно нет. Такую вот адаптацию мифологической мысли Леви Стросс назвал красивым французским словом «бриколаж». Иные культуры до недавнего времени, а зачастую и сейчас тоже, описывались в первую очередь именно потому, как, насколько, где и почему они иные, не такие как мы. И это может быть как в позитивном, так и в негативном ключе. Значит, негативно это вот там у Ленина были там проклятые империалисты, да, или там распущенные мусульмане у викторианских антропологов. Ну или даже те же орки у Толкина. Замечательный образчик, потому что он, Толкин, он сделал все вообще вот идеально, как по нотам. На самом деле такие негативные сравнения, они начинаются как бы не с них, они начинаются с нас. Мы находим в себе что-то такое важное, что мы хотим защитить и описываем страшных и ужасных их как отличающихся от нас именно в этом. До идеи о том, что процесс описания происходит именно так, наука шла очень долго, сквозь многие там дискуссии и абсолютно нечитабельные книжки. Но Толкин уже взял и постулировал это так. То есть в его сеттинге в Средиземье орки не просто плохие, потому что вот плохие, а они формально, буквально испорченные эльфы. То есть это они были сделаны как хорошие нормальные эльфы, и потом их испортили. И противостояние сияет яркими черно-белыми красками, как противостояние хороших, неиспорченных эльфов с плохими орками, то есть испорченными эльфами. Также пишутся и злодеи из там, вот, классических сказок, мультиков и так далее. Кощей какой-нибудь условный похищает княжну, ну или там дракон, принцессу, потому что он такой вот злобный и испорченный. И вообще он не такой, как мы. В частности, например, Кощей он бессмертный. Из чего уже следует, что нам как бы, было бы неплохо от краж соседских красавиц как бы, воздерживаться. Положительное же сравнение, это целый пласт персонажей и культур благородных дикарей, Бон -саваж. У того же Гомера уже была там Аркадия и ее пастухи, которым он завидовал по-страшному. Потом был миллион всяких персонажей, чингачгуков, тарзанов, самых разных видов. Здесь как бы противопоставление идет по тому, что мы все в нашей цивилизации так или иначе не любим, недолюбливаем, а чаще ненавидим. Бюрократия, лицемерность, взяточничество, вранье, будильник в 6 утра, налоги, сборы на ремонт лифтов и крыши, на занавески в кабинете заочерк. Легче всего это противопоставить чему-то такому естественному, природному. Жить на свежем воздухе, спать сколько вздумается, купаться в речке, думать о чем хочется, не иметь почтового ящика. Помноженный на фэнтези такой образ дает нам что? Конана, как борца с такими наглыми политиками, то есть чернокнижниками. Ну или Нави из аватаров в крайнем случае. И, кстати, в негативном сравнении тоже в фэнтези есть идеальный квинтэссенциальный образец. Дракон. Драконы есть ведь в любой мифологии, вообще в любой. У самых отсталых негров, пигмеев, у самых продвинутых народов, у японцев, у шумеров, у отстеков, у кого угодно. Классификацию там можно делать какую то там морфологическую, то есть там здесь у нас крылья есть, там крыльев нет, здесь две лапы, там восемь, это виверно, это Амфизбена, это Ленор. Можно, можно, но что-то такое вот драконоподобное, оно есть везде. Что-то чуждое нам такое, огромное, мощное, огнедышащее, много, многоголовое. Не такое, как мы, и к нам враждебное. Вот все, что было до этого момента, называется антропологами статической культурой. Точнее, ее статическим описанием. Вот это гоблины. Они все мелкие, зеленые, завистливые, любят жрать, ворвать. Лепят из глины горшки, в которые засаливают голову врагов. Вот это эльфы. У них длинные луки, тоже длинные уши, но короче, чем луки. Они живут тысячу лет, ходят босиком, борот, не носят, танцуют на закате. Статическое описание, которое вы встретите в 90% ролевых книг, если не больше. Альтернативным подходом, который мы сегодня у них, у антропологов позаимствуем, является динамическая культура который фокус, фокусом является не наш, вот как отдельного созерцателя опыт познания иной культуры, такого подглядывания подроздовский, а является фокусом структура того, как эта культура и ею порожденное общество устроено изнутри. Что там за конфликты у них есть, что за группы, что они с ними делают и как они вообще дошли до жизни такой. Про скажем, можно выдумать, что они когда-то вот увидели драконов и так вот впечатлились, так напугались, что с тех пор боятся выходить на свет, чтобы их дракон не унес. И живут они в узких щелях и норах, чтобы тоже дракон туда не пролез. И воруют они все, что под руку попадется, чтобы накопить это все и стать таким же сильным, как дракон. Они же видят, что дракон копит сокровища, вот и они тоже копят всякую блестящую ерунду. И легенды у них тоже будут про то, что вот жил-жил-был гоблин, он стал большим, толстым, а потом украл столько всего, что стал драконом. И тогда смог полететь выше всех и сожрать даже солнце проклятое. И стать самым главным, и сразу его все зауважали. Про эльфов тоже можно там выдумать, что они вот... Жили высоко в горах и длинные луки у них там вот не только имели смысла, они могли посылать письма с одной скалы на другую, пуская стрелу с посланием, так чтобы летела она и день и ночь. И потом их согнали с гор злобные великаны и сейчас эльфы живут в густом лесу, где целиться в общем-то как бы дальше своего носа сложновато, но они продолжают пользоваться только луками как символом, символом надежды и своего будущего возвращения в гор. И песни они на закате поют, чтобы указать путь заблудившимся своим собратьям, и заодно подразнить великанов, слушающих их сапушки леса, но боящихся зайти глубже, потому что великаны тупые, и они думают, что это сам лес весь гудит и им угрожает. Используя такое описание, мы выигрываем как минимум в трех направлениях. Во-первых, сам такой шаблон, само то, что мы должны думать о том, как оно внутри устроено и как оно дошло до жизни такой, заставляет нас выдумывать несколько больше, чем в статическом случае. То есть не просто сфинкс охраняет сокровища, а Минотавр живет в подземелье. А будьте добры, объясните, кто поставил сфинкса к сокровищам? Зачем? Кто поселил Минотавра в подземелье? Что он там делает? И здесь даже главное не то, что мы больше выдумали. Ведь больше не значит лучше. Здесь, это на этом канале мы часто с вами это на флаг буквально поднимаем. Ухайдокиваясь с доигровой подготовкой, вы совершенно не обязательно улучшаете качество игры. Но глубже это значит лучше почти всегда. Додуманность, глубина проработки ⁇ это все то, что позволяет игрокам оценить игровой процесс выше. И в него с большим удовольствием погрузиться. И то, что позволяет ведущему импровизацию с хорошим, вписывающимся в общую картину мира, результатом. Во-вторых, из, из, из того, вот, что статическое описание постулирует некоторые вещи, из-за этого там могут получаться детали, которые трудно объяснимы, или чаще комбинации каких-то деталей. И не факт, что если за игровым столом вопрос к ним возникнет, то у вас найдется сразу годный на них ответ. Рано или поздно вы наткнетесь на «а вот магия» такой вот «it's magic». Драконы летают. Почему «а вот магия»? Что значит магия? Если дракон откастуется, сможет ли он лететь с пустым меморайзом? А если пролетит сквозь развеивающий экран Марбин Кайнена? А в области антимагии, А в области пониженной магии, где остальные там какие-то спасброски кидают? А в области божественно дискриминирующей магии, вроде защиты от зла? Будут ли в ней добрые, условно, драконы летать лучше, чем злые? И так далее. Вопросов миллион может возникнуть, может не возникнуть, но может возникнуть. И что вы будете делать? Если вы заранее продумываете дракона, скажем, как возжелавшего летать червяка, который спел гимн солнцу и получил крылья свитые из песен, то, ну, во-первых, это красиво, а кроме того, это вооружает вас четким ответом, что в области антимагии, как и в области в волшебной тишины, дракон летать не сможет. А если его лишить крыльев, там, развея их или еще там чем, то он их может восстановить своим пением. И следующий важный пункт, тоже тесно как бы связан с первыми двумя, но мне хотелось бы его подчеркнуть отдельно. Динамическое описание культуры почти всегда включает конфликт, потому что если мы начинаем заглядывать глубже и искать какие-то детали, которые взаимодействуют, очень часто эти детали будут в конфликте. А конфликт это хорошо, он позволяет вам сразу понять, как эту культуру использовать, для чего вы ее выдумали, как ее встраивать в игру. По большому счету, вы, как бы ради этого все же затевалось, не так? Если гоблины не довидят драконов, но и боятся их, и хотят стать ими, то возможно будут группы гоблинов, целенаправленно ищущие драконов, расселяющиеся по мелким пещерам вокруг их логова и услуживающие им в надежде на что-то. Последние версии Подземелья и Драконов, кстати, в официальных модулях очень часто так используют кабольдов. Есть кабольды, значит где-то недалеко дракон. Понятен конфликт между гоблинами и светом. То есть если они получают даже какой-то игромеханический штраф, то это штраф за страх. И его можно убрать, вдохновив их, загипнотизировав или еще как. Если вы сделали гоблинов потомками вот того вот дракона-гоблина, что сожрал солнце, может, страдание солнечного света – это месть такая им от солнца? Ну и так далее. То есть, все равно мы позволяем какие-то различные э, трактовки, в том числе и э, за игровым столом, возникающие вот импровизационно, но мы даем им хорошую, четкую, непробиваемую базу. Вот. И конфликт – это всегда более плодотворная почва, как в плане его разрешения, так и эскалации – то есть эльфы наши условные, они могут там вернуться на горы, с которых ушли великаны. Или можно их убедить пойти искать другие горы. Или наоборот, они могут мобилизировать все свои силы и пойти на войну с великанами, если, скажем, будет с кем объединиться. Итак, давайте подводить итоги и заодно восстановим баланс, чтобы было ясно, что я не пропагандирую один какой-то метод, потому что один из этих методов не всегда не универсально лучше другого. На самом деле есть некий спектр. Антропология, наука неточная, как и все прочие науки о человеке. И покрутив аргументы немного другим боком, можно совсем до других выводов дойти. Значит, вот этот вот спектр, на одном полюсе его находится чисто статическое описание культуры. Вот дварф, он бородат, ходит с топором, любит выпить. Такое описание делается с позиции наблюдателя. Эдакого Марка Пола, путешественника или даже миссионера, которого занесло на далекий остров, где полно экзотики, все ходят там в юбках из пальмовых листьев и носят сумки на голове. И он на эти детали описывает. Статическое описание поэтому фокусируется на различиях. Особенно на важных для нас различиях. Мы не хотим быть жадными самим, поэтому рассказываем легенды о жадных цверях, о жадных драконах. Не хотим мы насилия, поэтому вводим в игры агрессивных орков. Ненавидим войну, вводим кого-то милитаристского. Статически описанная культура всегда почти будет ощущаться как отдельная от нас. И за счет этого она будет... Менее, им иммерсион, менее позволяющая иммерсию, но она будет более мистична, более таинственна, более полна необъясненного, ощущаемого как необъяснимое. Другой полюс – это чисто динамическое описание, когда культура описывается как взаимодействие ее составных частей – и как какой-то момент времени в ее развитии. И большая часть описываемого объясняется или особенностями взаимодействий, или цепочкой событий и последствий, которые к этой части, к ее возникновению ведут. Динамическое задание культуры заставляет додумывать многие вещи до конца и позволяет легче отвечать на возникающие вопросы, ликвидируя противоречия или избегая их вообще. И сразу задает конфликты, на основании которых мы получаем готовые заготовки сюжета, ну или там зацепки для входа в сюжет. Чистая динамика познаваема, чистая статика мистична. Это главное, что вам нужно из сегодняшнего выпуска вынести. Из этого следует внезапно, что игры в стиле старых традиций, в стиле старой школы, получат больше от статичных описаний. Они короче, их можно сравнительно легко поднять до процедурных генераторов, и тогда в начале игры можно будет там по броску сказать, что гоблины у нас, кидаем кубик, имеют смертельную аллергию на цветы. И дальше, что хочешь с этим, то и делай. И такой внезапный ответ, он должен в рамках этой парадигмы старых традиций давать толчок мастеру и игрокам на то, чтобы там симпровизировать, как эльфы вплетают цветы в изгородь для обороны от гоблинов, вместо того, чтобы заменить плетенный забор каменным. Или то, как гоблины ходят по ночам, но не потому что они боятся солнца, а потому что ночью цветы закрываются и им не опасно. Или еще что, возможностей много, они не ограничены фактически, и они могут отличаться от одной игры до другой, это очень важно для игр в таком стиле. Для игр же, в которых глубина сюжета и его место в сеттинге важнее импровизации, более динамический подход может быть более полезным. Потому что вы заранее даете некоторый базис идей, из которых все равно можно выбирать в каждый момент за игровым столом, но базис из идей, которые уже продуманы, додуманы и хорошо лягут в этот сеттинг и его углубят, они а испортят, у вас уже будет. Что подходит лично вам, какой-то из полюсов, или может где-то э, в центре у вас есть э, золотая, лично ваша середина. Думайте сами, не бойтесь пробовать что-то новое. С вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся еще.